У каждого штата свой фольклор, байки и легенды. Но самые мрачные истории порой не декламируют, а шепчут. 50 штатов страха. Миннесота. Остров серого облака. Господи, включите хоть обогреватель. Посмотрим, что можно сделать. Ладно, попробуем еще разок. На шоссе 91 произошла авария. Проезд был в перекрыт часа 3-4. Это задержало доставку. Я никогда не любил ездить сюда по ночам. Да я вообще ездить сюда не любил. Наслушался всяких баек с самого детства. Про всю ту жесть, которая здесь. Мистер Линстрэм. Я просто хотел помочь. Конечная остановка. На колени! Живо! Эй! Колено преклони, тупица! Началась неделя отбора, господа. Это Остров Серого Облака. Самое зловещее пространство во всей Миннесоте. Сегодня вам, братьям по этому почетному несчастью, предстоит пережить эту ночь, полагаясь друг на друга. Капы не бегут, не прячутся. Капы до самой смерти! Не спрячусь и не убегу. Капы, я умру. Побегут они. Попрячутся. Точно говорю. Итак, у вас два варианта. Либо идите той дорогой, отсюда и до моста, где мы уже будем ждать вас. А это 19 километров. Путь займет у вас всего 4, может 5 часов. Либо можете пойти короткой дорогой. Сократить свой путь вдвое. Но только если кишка не танка. А теперь всем встать! Телефоны, давайте сюда. Спасибо. Boys. Чего? Подождите, парни. Далеко нам еще идти? Не знаю, связь с картой. А ведь могли бы напоить нас до да беспамятства и напялить нам на головы подгузники или типа того. Что это за обряд посвящения? Кинуть нас посреди индейского кладбища. Индейского кладбища? Я думал, здесь какая-то безголовая телка бродит по лесу. Ищет голову на замену. Твое! А моя любимая байка? Иди ты, про призрачный пикап, который всех давит. Ну, на самом деле, что тут? Индейское кладбище, пикап или безголовая телка? А, чуть не забыл. Где-то в этих дебрях должны быть восьмые врата ада. Нет, чувак, это уж слишком. А вот тема про индийское кладбище, правда. Поэтому так место и назвали. Здесь лежит семья Серого облака. И что? Стоило похоронить кучку индейцев, и это место стало проклятым? Это просто байки, чувак. Их придумывают, чтобы держать таких, как ты, подальше. Подальше от чего? В этих краях только комары. И инбридинг. Правда, не верится, что здесь кто-то живет. Не всем по карману дом в Идаене. Блин, вы слышали? Это призрак серого облака, чувак. Да, очень смешно. Эй. Чего там? Помолчите секунду. Здесь кто-то есть? Ладно. Давайте пойдем обратно. Ну, ты даешь. Черт, черт! Блин, чувак, ты живой? Да, просто. Хлитер себе не отбил, не? Пошел ты. Это типа тотемный столб? Нет, тотемные столбы есть у индейцев. Это что-то другое. Чуваки, смотрите. Это же они. Кто они? Ну, ну те два дебила в балаклавах. Ну, подумай, завезли нас в глуши, ждут, что мы набросимся друг на друга. Или убежим. Они хотят убедиться, что мы из капского теста. Может, он прав? Да, конечно, я прав. Так, дай-ка мне. Идите за мной, и, господа, готовьтесь быть посвященными. Давайте уже, пошли. Идемте вперед. Посвящение или разочарование? Тут здорового нет. Скажите, по вашему, это похоже на капу? Глянем, что за дверью номер один. Жду, не дождусь. О, господи! Кто это?